Это у нас живая трансляция нашего первого мероприятия, которое мы организовали в офлайне. Мы здесь сидим с некоторыми начинающими предпринимателями. Сегодня у нас маленький кружочек, но тем не менее он уже есть. Люди заинтересовало то, что мы сейчас будем рассказывать. Ну, вкратце я потом дальше расскажу. Проходит, значит, что у нас получается и будет, что у нас. Суть заключается в том, что это у нас будет такой маленький кружок, в котором мы будем заниматься тем, что продвигаем сайты. То есть я как бы выступаю как руководитель, можно сказать, еще так, как, как вот примеры я приводил социальные в Советском Союзе был такой судомодельный, авиамодельный, может кто слышал. И приходили туда, детки, да, там лепили суда, лепили самолетики свои, ну и они потихоньку-потихоньку делали, каждый свой собственный самолет. Вот. И лепить, да, свой проект. И в конце с этим потом проектом выступали на выставках. Да. Ну, у нас в принципе тот же самый, каждый будет лепить свой собственный проект под руководством. Мысль, вслух, в общем-то. Если не стесняемся быть запечатленными за камеру, можно даже помахать ручкой тем, кто будет потом проводить эти встречи, планируем на протяжении четырех недель ой, 4 месяцев. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. очень длинные такие будут встречи домашние задания, которые мы будем обсуждать, возможно у кого-то будут общие домашние задания, у кого-то разные будут домашние задания, дома делать обязательно. Ну иначе смысла просто не будет. Приходя на следующее занятие, надо будет уже двигаться дальше. Вот. Занятия будут содержать небольшую часть всего лишь самого минимального, чтобы для понимания сайтостроения, приема, для создания и продвижения сайта в самую минимальную информационную часть а основное, основное, основная часть времени будет уделяться именно разбору проектов, но встреча будет групповая. То есть каждый из вас будет рассказывать свой проект, двигать свой проект, продвигать свою идею, которая существует у него. И, соответственно, мы будем придумывать какие-то методы реализации и будем продвигать именно ваш проект. Насколько я знаю, у вас... Даже оба с сайтом, да, и с сайтом, и с сайтом. Хостинг не закончился. Вот, а? Хостинг закончился. предупреждал, что возник хостинг на год. Нет, до 25 числа цель поставлена, запускаю проект. Если нет, то разбиваю телефон. Зачем будет? Не, ну мотивация. Мне просто Дмитрий Морозов рассказывал, что у него была цель, да, можно это Это при гривенах было, что за месяц заработать 15 тысяч гривен, он тогда как раз свой телефон купил. И он не заработал, к сожалению, там буквально, что там мелочь осталась, но с большим сожалением я его разбил. Не продал, не отдал, а именно разбил. Сама суть того, что перед тобой разбивается то, что не твое, это очень тебе. Лично мне тоже хочу попробовать. Ну, если у тебя лишние телефоны, пожалуйста... Нет. Вот, ну, то ты можешь А, ну, понятно, ты выбрал специальный телефон. Не-не-не, я разобрису И дал публичное теперь слово. А этот телефон... абсолютно кто я Давайте продолжим дальше, но просто у нас будет час дальше, Значит, по самой сути какие-то вопросы есть, как мы будем идти дальше, да? а дальше давайте знакомиться, ну, меня Серобаба Виктор, вы знаете, но для тех, кто не знает, я расскажу, я занимаюсь программированием, я идти консультациями по продвижению сайтов, основная специфика, я продвигаю именно молодые сайты, и именно начинающие бизнесы, это мне ну, интересно, стартапы, можно сказать. А вот это моя специфика, то есть до 3-6 до миллионов годового объема. Поэтому, если у вас такой бизнес, приходите на наши встречи, и мы можем помочь вам его продвинуть в интернете. Имеется в виду 6 миллионов продаж через интернет, а не те продажи, которые у вас уже какие-то существуют. То есть суть идет, ну сам сам смысл заключается в том, что мы будем учиться продавать через интернет.